Ура! У нас золотой шар. Лол сюрприз пэтс из четвертой серии. Ай спай. Интересно, какой питомец внутри? Девчонки, я думаю, там мой друг. Нет, мой. Мне уже хочется о ком-то заботиться. Друзья, хватит гадать. Давайте откроем. Ух ты, там сразу два питомца. Мой хомячок, Кока ты такой милый. Пойдем ко мне домой. Я тебе дам вкусных семечек. Я так счастлива, что у меня теперь есть питомец. Друзья, пойду его кормить. Пока-пока. Поздравляем. Пока-пока. А что же нам делать со вторым питомцем? Он всего один, а нас двое. Что ты тут думаешь? Это же супер-ёж. Он будет моим питомцем. Почему это твоим? Его зовут Чики, как и меня. Значит, это мой ёжик. Нет, у него иголки, как мой ракез. Посмотри, как он похож на меня. И вы меня, наверное, просто ошиблись. С кем не бывает. Это настоящий панк-ёж. К твоему ракезу больше подойдет игуана, а не ёж. А иголки у него краснеют в воде. Тоже на мои волосы. И телефон с британским флагом. Да ладно. А кормить ты его чем будешь? Вот у меня в бутылочке есть молоко для моего потерянного питомца. А ежики очень любят молоко. Так что это мой друг. И даже все зрители за меня. Ты что? Ежика нельзя поить молоком. У него заболит живот. Ежик хищник и любит мясо. Друзья, не ссорьтесь. Ежик из рок-клуба, как и вы. Почему бы вам вдвоем не заботиться о нем? Хорошая идея. Я буду с ним гулять. А я буду делать ему крутые прически. Вот и здорово. Друзья, как вы думаете, чей питомец ежик? Напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До новых встреч на канале Фанини.